Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 8 августа, все говорят медосбор закончился уже. Я не знаю, я буду ждать до упора. Что принесут, то принесут. Видео не об этом хотел снять. Хотел снять видео, решил под конец года собрать пыльцы соответственно соврать пыльцы, но ну и понаблюдать, с чего пчелы несут пыльцу. Ну, что в основном вот это, наверное, все-таки оранжевый это золотарник, белая клевер, вот. но и есть, давайте. Снимем. Есть пыльца с кипрея синенькая ну, кипре еще цветет иван-чай какая красивая Наверное, сейчас назад поставил но пчелы понятно что сейчас кормят расплод готовится к зиме что им сейчас перга очень нужна но из своей практики наблюдений, таких небольших, заметил, что когда ставишь сборники, то есть пчелы еще больше заносят вули, не знаю как, видно у них инстинкт что ли, что мало, что что-то пропадает у них. И они заносят, забивают полностью рамки пергой, своего рода характеризируются. Так что а здесь вот у меня только открыт. Сейчас буду закрывать, они ищут. Ищут вход. Может где-то пролезают? Нет, навряд ли. Вот такой вот небольшой видеообзор Савинградских пасек. Там тоже не снимал ну, пчела летит, пчелы, в принципе, нормально отводки стал кормить потихонечку. А тут шершней в этом году много. Такие большие-то семьи хорошие. Даже в одну залез, там вверх посмотреть не подпускают. Ну, и отводочки подросли. В принципе, хорошо все, слава богу. Золотарник у нас вот в таком виде. Пчела есть на нем, но немного. Ну, с декоративные. Это вон чертополохи, что ли. Нет, там шмель. Мята. В принципе... Лофант, вот и Кипричек вот там у меня есть показатель. Еще он в цвету, конечно, не пушит. Еще, но есть он первые появились пушистые. Вот. Так, пчелки летят. Заглянул. Тоже в этот лежак не стал все равно его сокращать. Ничего, конечно, полупустой. Но три рамочки расплода уже есть. То есть, в принципе, таких нормальных. Всем всего доброго. Удачно откачаться. А вот пчелки, золотарники В прошлом году я видел очень много, они аж гудел золотарник. Видно, пока еще не выделяет. У нас дождик прошел хороший. Сутки лил. Ну, после дождя пчела полетела. Полетела, запаса зимние корма, уже себе готовится. Как говорится, к зиме. Ну ладно, всем всего доброго. До свидания.